Значит, Что хотела сказать? Извините, я на публику очень стесняюсь всегда Вчера я была немножко на шабате. Вчера бях на шабат? И после шабата мы поехали, ну, так как запланировали, поехали в цирк. И след шабата как-то планировали, мы его на цирк? Хочу кое-что сказать. Мы вчера а, опоздали вчера ну, на, в цирк мы? на полчаса. За, с И мы заходим в цирк, а там открыто, ну, как бы так, приоткрыто. А, То есть мы нет такого, его, что... В, в цирк, не в, цир, в цирку. цирк, в цирк. В цирк, да, в цирк. цирк. Там воротичка, арктичке-то ямалку Да, да. И мы, получается, там нет охраны. И там охрана Мы заходим, Влизание. вовнутрь, Стоит там мужчина, держит прожектор. Мы мышь, все сидят по местам. И мужа говорит, ну давай уже тут вот тут постоим в сторонке. И, ну. мы, мы, как звоним, как на И мы как раз стоим по центру. И, не И я понимаю, что мы как зайцы проникли. Я с разбирах, и бесплатно. мне внутри что-то Господь Бог говорит, И Господь, ну как-то, в общем, ну, что-то, да, совесть, совесть что-то внутри начало колебаться, И, ну, Саша стоит, смотрит себя, Александр, стойся, я к Сереже. Пока при. Сергеи. Я говорю, Сережа, ну как-то оно нехорошо. Ну, не не не ну, давай не постоим. Ну хорошо. Песни. Но ну, смотри, есть возможность. И только ему возможность. Ну, хорошо. Начинаем смотреть: представления, представления, акробаты, ту, а клоуны, клоуны, собачек там показали. Ученица. И я понимаю, что внутри. Я вспоминаю, как в Духовной академии Ина говорила, что когда они в магазине скупились, кто-то помнит, я думаю, все помнят, на и на большую сумму получается чек, они видят, что ну, много продуктов, сумму, а сумма ну, меньше заплачена. Ну, и насколько у Ины хватило, что она вернулась и, ну, в общем, восполнили эти деньги в кассу. И тебя все вынуло, и сосметили, и свернули, вырнули пойти в кассу. Я понимаю, что у меня внутри как будто как раздвоение идет. Да ладно, постой тут уже. Я с этих чего-то ревментнее, что все А другой говорит, не-не-не, хватит, хватит, сказала, давай, сюда. действуй, действуй. Сказано, действуй. Я подхожу к мужу и, и говорю: мужчин, Сережа, оказалось... давай мы какие-то деньги дадим. Ну, мы найдем кого-то, охрану, Ряду кому заплатить. Мякой, Э, стоит где-то от 12 до, 25 лев, э, ну, меня, 12 до 25 лев. Но так как мы стояли, э, но в какой-то момент сыну уступают место прямо в первом ряду, и прям вот в первом ряду. На он да садится. Вот на первый ряд, и э, я подхожу к мужу, и муж дает мне 20 лев. И мне 20 лев. Я чувствую, что мало. <laughs> то, что я подхожу еще, выпрашиваю. <laughs> я с за да, говорю, ну... Давай еще ну. магазин, дай Он дает еще 10 30 это было уже для нас потолок Для него, нас, для нас и, и получается, что это как за два места Муж, в принципе, задоел в, в, в, в телефоне Он кажется, не смотрел за места, ну, Ему может, было неинтересно И теперь я понимаю, что 15 и 15 Это, в принципе, достойное Если место 15 и, 15 это достойные места. и тут вот конец представления, представления Кому дать деньги я говорю, «Господи, кому дать Я деньги?» сказал, на кого да А Муж говорит, «То там компьютер, муж значит, ну, там, маньяков, кто управляет техникой, ему дашь». И чувствую, «Не, как-то не хочу». Все, Господи, «Господи, кому день. мне дать Господи, деньги?» Помоги мне, «Кому мне дать деньги?», Господи, дай, деньги. И все, уже начинают все расходиться. Вече Я беру Сашу, почва сашу. Почва за руку. Муж говорит, «Иди сама». Хорошо. Иду. Проходим мимо людей, все... И идем, где вот эта ширма, ну как, хора, сцена, сцена Думаю, ну как-то заглянуть, неловко тоже. Бежим и неудобно, и да, тут я открываю, и никого. А тут раз бежит, а выступала, извините, последняя девочка, это 10 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 и тут я открываю, я и она бежит, как ангел. Птичек, эту ангел. И я такая, о! Я скажу эту. я говорю, я уже на переводчик написала, там, ну... И спасибо. При, при, большое. Вечи, она радостная такая. Спасибо, О, спасибо. Векси, векси. болгарка, ну, болгары. И она убежала. И тебя И я понимаю, я прям плачу. Муж ну, пошел за мной, и я говорю, Сергей. Я заправлял плачу, и тазом Сергей. Бог, прям, он прям вот, вот в секунду прям сработал. Прям. Господь, ну, я плакала, секунду, потому что... Ну, это плачу, плачу, плачу, я счет, чудо. Я взамен. И настолько уже я чувствовала себя вот этой чистотой эту чувствовала. И, этих чистотатов в себе. А, и я сказала: Господи, спасибо тебе, что и, Господи, ты мне в это вложил в этот учиться, момент. И, вложил в момент в и хочу еще быстро сказать по этому же цирку. Что Когда нам кажется, вот нам хочется, там, мы целый день в церкви, да, там целый можем день быть. Сми на устаем Это я за себя говорю. Говорю за себя. Си. Да, устаю. Саши. Вот Саша. И вот смотрите, приходим мы в церковь. Что И там показали? Клоун, которого попа приделанная. А Клоун. И все смеются. Ну, пластмассовая попа. А потом лазеры. лазеры. А глаза у детей болят от лазеров. А. Детства, вот из Такие женщины, ну, полу в как бы, не, да немного не не одежды на них. Разголе, не жени. Да, и получается, что смотришь, и все смеются, радуются. И, глядишь, и, радуют. и кажется, так вроде где-то скучно этим детям, они ходят, ну что тут уже, и выружки поиграли, и в траве и на батуте побегали. На им скучно, Но сон, я поняла, что Саша вышел, он был сильно перевозбужден. Эти лазеры, Саша они бегали, не делали лазерную музыку с музыкой, это было спецэффектно. Но что влечет за собой этот новый мир, ну, который сейчас влече, компьютерный, культуры, лазерный, лазерни, э, смеющийся над, показывающий детям, э, что, что если кто-то вдруг, у кого-то может штаны спадут, или он, он упадет, упадет из него упадет, будут смеяться. Него и мы настроены на это, настраивать детей и на и такое направление… Что дети не сочувствуют, эмпатия пропадает. И только где же посмеяться, где же найти кайф выше, все выше и выше. Поэтому хочу сказать, кто ходит в церковь, кто водит своих детей и устает. На самом деле это счастье. Ну что здесь? Провести время, можем да проведем время ту, кажется трудом, может быть, труд, но этот труд, он а, важнее труд для важен, нашей вечной жизни, нашей живот, а, чем а, тот, а, вроде как, кайф вот и отдых в цирке, или в, почивка, кафе, в, в кафе, в, в ресторане. Конечно, тоже нужно ходить, но опять же, с каким мыслом и с, с, с каким именно... Э, ну, подходом какого подход. вот поэтому м -м, благодарим родителей за, за, за то что детей, они водят своих деток в воскресную детей, школу на... и что и здесь и уже тядеца детки тядеца воспитываются тядеца в этом э, божьем тядеца духе тядеца вот ну в общем так